ребята всем привет и сегодня я вам расскажу о трендах сумок а также аксессуарах на эту осень 2020 если вы еще не подписаны на мой канал обязательно подписывайтесь также не забудьте поставить колокольчик цепи и цепочки будут самыми модными этой осенью ведь они будут встречаться не только на сумках также на одежде на обуви и в аксессуарах крупные звенья или тоненькая строящая цепочка вместо ремешка все это было в коллекциях модных дизайнеров винтажные модели также на пике популярности модные тенденции и тренды 50-х и 60-х годов решили возродить дизайнеры марк джейкобс и селин в их коллекциях было немало очаровательных и женственных моделей с винтажным настроением как вы думаете какие сумки уже несколько подряд сезонов в моде подумайте немножко правильно это сумки оверсайз от экстремально больших сумок баулов дизайнеры перешли к более Стандартным моделям oversize. Такая сумка универсальна. Если вы собираетесь отдохнуть на выходных, едете в продолжительную командировку или собираетесь отправиться на пикник. Далее у нас двухцветные сумки. Несмотря на то, что на подиуме попадались и красочные версии, все-таки самые модные цвета таких сумок нейтральные. Благодаря этому они будут сочетаться со множеством вещей в вашем гардеробе. Следующие модные сумки это сумки в тон одежды. Не самый практичный вариант. Но зато проблему подбора подходящей сумочки к образу решает однозначно. Модные сумки с принтом под крокодила из моды не выходят никогда. Этой осенью обратите особое внимание на яркие модели. А сейчас я вам расскажу о модных цветах в сумках. Конечно же в модных коллекциях можно отыскать без труда сумку. Абсолютно любого цвета Но есть и явные лидеры этой осенью Фаворитами назвали темно-бордовый, синий, лимонный и коричнево-бежевые оттенки Увидеть самые модные цвета сумок можно в коллекциях Валентина и Гуччи Стёханные сумки подойдут под любой простой образ Вам всего лишь нужно определиться с размером и цветом этой замечательной сумки И сочетав ее с простой базовой одеждой, вы будете выглядеть просто на высоте И она, кстати, подходит как и классическим образом так и спортивно. Модные сумки через плечо до сих пор на пике популярности. Они появились во многих коллекциях именитых дизайнеров, благодаря своей универсальности и удобству. Моделиры представили сумки через плечо из замши, кожи, плотных тканей, декорировав их цепочками, поездками, бисером, достежками и оригинальными аппликациями. И кстати такая сумка это хит сезона для энергичных модниц. Удобные сумки мешок могут иметь разные размеры благодаря круглому дну в этой сумке поместится много вещей. Похожая на торбу сумка станет Палочкой-выручалочкой для повседневных прогулок. Похода в магазин и не только. Кстати, на неделе моды в Милане многие блогеры были с такой сумкой. Одна из них Диана. И эта сумка влилась просто замечательно в ее образ. Модные женские сумки нестандартной формы станут ярким акцентом вашего гардероба. из с которым вы точно будете в центре. И обратите внимание на такие модели, как полумесяц, хобо, сумки с бахромой и паетками шопер сумки-коробки, сумки-папки, багеты, также меховые сумки для холодных времен года. Такие сумки необычной формы, даже самый обычный комплект одежды сделает неповторимым. Ну а теперь мы перейдем к аксессуарам. Украшения, дополненные яркими камнями, красовались на моделях. И главное правило не переборщить с блеском. Если же вы одеваете охапку браслетов, то ваши серьги и колье должны быть просто миниатюрны или вовсе не быть. И разноцветная бижутерия также прекрасно сочетается с однотонной одеждой. Следующий тренд это ремни на одежде. В коллекциях были представлены кожаные ремешки из красной и черной лакированной кожи, которые носили поверх шерстяных пальто и жакетов. Такой аксессуар строго верхней одежде придал нотку сексуальности. Предмет мужского гардероба был замечен на моделях на показах Christian Dior, Versace, Prada и других. Модные бренды предлагают носить галстук с рубашками, с блузками, с жилетами. Элегантные длинные перчатки – одна из основных тенденций среди аксессуаров для осени и зимы. Такая деталь добавляет роскоши любому образу. Носить перчатки можно как из пальто, так и с юбками и платьями. Если выбираете кейп с короткими рукавами или пальто, например, то тогда перчатки должны доходить до локтя. В моде маленькие тоненькие шейные платки, которые можно быстро переместить шеи на запястье. Живанше и Хермес демонстрируют, как носить правильно платок. Например, платье в клетку, а платок может быть в мелкий горошек. Сейчас очень модно носить солнцезащитные очки, подобранные в тон или под стиль одежды. Такие стильные монохромные образы с очками стали очень популярными, поэтому в моде появились различные расцветки не только в оправе и стеклах. На этом все, ребята. Спасибо всем за просмотр. Я надеюсь, понравилось вам это видео. Спасибо всем, кто смотрел предыдущий влог о закопанной. Кто еще этого не сделал, обязательно посмотрите. И я его, кстати, снимала на новую камеру. Я надеюсь, вы заметили разницу. И это видео также на новую камеру. И если вам нравятся мои видео, не забывайте ставить пальчик вверх. Ну а мы с вами встретимся уже в следующем ролике.